Только я решаю свою судьбу. Есть три вещи, в которых я уверен. Честь, смерть и похмелье. И как вы могли понять по названию, это полный гайд на Яса. Хазаги, Все заберем тщательно, детально, каждую фишечку, сломанную анимацию, матчап и все в этом духе. Может быть только одна смерть, твоя или моя. Но если вы молодой и неопытный, еще не долбитесь в жопу. Ой, извините, то бишь вы нереально Хасаги, вы не знаете, кто это такой. Знаете, Хасаги это странник, алкаш, потерявший свою честь, убивший своего брата, не признающих своих ошибок и тому подобное круче. Конченый человек и конченый самурай. Конечно разберем навыки. Сначала первый навык. Выпад катаны, если выпадает катаны и имеет накопительный эффект. Каждый стак держится 6 секунд. При третьем накоплении, ИСУ может выкинуть Хасеги и подкинув противника. Это является базовой это надо знать. И также это все можно отслышать при хорошей сморочке. Ничего сложного из фишек. Белый навык можно использовать на линии, когда вы ударили сначала крипа потом задели противника и крепи на вас не загрей. Пользуйтесь. Второй навык. Именуемо взгляни в лицо ветра. Ису ставит стенку ветра, защищает вас от дальних атак. Например, ставит стенку, дракон. Ставим стенку, он нас не дамажит. Это идеальная контра на мипе. И проигрываем таких героев, как Elf, Джинкс и все тому подобное. Фишка со стеной. Оп! Если надо развившем, то бишь вы видите противника. Это можно хорошо использовать, когда у вас варка в КД. Смоделируем ситуацию, что противника не видно. И он находится за стеной. Ляп, он за стеной. Я его не вижу. Оп, снафетра его. Парит. Пользуйтесь. Навык фри. ИСУ делает рывок противнику, рывок по дальности остается неизменным, это надо знать и держать у себя в голове. Но если вы вообще неопытный, то во время полета можно нажать первую навык, он даст круговую атаку. Круговую атака они больше, чем обычный первый навык, тоже надо знать, этому замысловую комбинацию можно спокойно отслышать. Этим, подобрав нужную позицию и перелетев даже в некоторых ситуациях сквозь танка и долетев до кора противника. Тоже надо знать, тоже надо пользоваться, но это все поет с опытом и найденных матчей на Хасеги! И еще одна маленькая фишка третья наук имеет накопительный урон. Ну сначала должны дать рывочек в крипа, даже лучше два, и потом только противника вынесите больше урона. Но одна из самых главных особенностей третьей науком позволяет вам перепрыгивать ландшафт. Это можно хорошо посмотреть на примере птичек. Сначала рекомендую вам на них натренироваться. Ляп и перепрыгивайте. Хорошо позволяет вам уйти от погони. И еще одно место на бафе. Рывок работает только в одну сторону. Оп. Обратно не сможете. На жабии. При хорошей сноровке тоже можно перепрыгнуть. Время свайтов, конечно, вряд ли это делать. Но так можно. На крабах работает в две стороны. Ляп и ляп. Надо выбирать только правильный угол. Это уже довольно легко сделать и можно заманить любого противника. Конечно, если это не Камила. Ультимативная способность. Последний вздох. Когда противник находится в воздухе, вы можете назвать свою ульту. Ясо подлетит к ним с орами Аривитун будет крутить их в воздухе. Не забывайте правильно тыкать своим пальчиком, кого вы хотите ультануть, чтобы зацепить больше количество людей в свою ульту. И фишчик. Когда противник находится под тавром и вы его подкинули, я буду давать возле тавра. Но главное, вы нажмите пальчиком возле противника, а не ему за спину, а то я принят под тавр. Вот хорошая поверочка. Я поставил для манекена, моделируем ситуацию. Этот танк и два кора. Кидаем торнадо, перемещаем ульту пальчиком по двум корам и попадаем именно в них. Фишка ульты. Когда вы установили, вы получаете полный заряд пассивки. Ваша пассивка это под вашими КП, есть белая полоска, которая накапливается от ходьбы и не только, поговорим чутка позже, и когда она полная у вас и вам нанесли урон, вы получаете щит. И после ульты вы получаете баф. Вы будете пробивать дополнительную броню противника. Дополнительную, а не основную. На 15 секунд. Ну что ж, затронули скиллы, затронули наконец-таки все две части пассивки. Ну еще по секрету. По секрету последняя последняя штучка с пассивкой. Когда вы используете рывок, вам тоже дают накопление пассивки. Бугага. Ну так, про скиллы поговорили, сейчас будем учиться их комбинировать. Разберем все кратко и понятно. Комбинации. Еще затронем фишечку, когда у первого навыка. КД 0,5 секунд. И третьей навык его спокойно можно перезарядить. В моей сборке, о которой мы поговорим чуть позже, вы будете собирать уничтоженного короля, который собирается через лук, который дает вам три скорости атаки. Это хорошо комбинируется с вашим первым навыком. Ваш первый навык будет иметь кд 1 и 3 десятых. Это позволит вам сделать вот такую комбинацию. Но сначала мы посмотрим урон обычной комбинации, точнее торнадо, ульта и базовая атака выносит 1600 урона. А теперь комбинация потника, ради которой вы покупаете убийцу уничтоженного там короля или как там он называется. А надо на половину или фул ринжу, точнее дальность, подлетает, Круговая ульта базовая атака выносит 1700 урона. Ватный противник отлетит моментально. Теперь эту же картину только помедленнее, чтобы вы уже поняли, что надо и как нажимать. И ну, не забывайте, когда ваши тиммейты подкинули, вас есть больше шансов подлететь, дать круговую и дать ульту. Тоже надо знать. Теперь мы дарим ситуацию то, что это танк, а сзади его кор. Что мы будем делать? Мы можем сделать вот такую комбинацию. Вторая вариативность, выставили заточку статика, от которой мы поговорим чутко попозже в разделе сборки. Она собирается через осколок, дающий вам 20 скорости атаки. Эта шняга позволит вам сделать два базика. Что? Хотите спросить меня? Вы подлетаете на третьем, даете Первый на стаканный. Дайте два базика. ляп, ляп и ульту. Это не будет распространяться, но другие цели, которые вас тоже это только соло таргет. Хорошая комбинация для выска, какой-нибудь крысы, сплитпушера и все в этом духе. Тоже надо знать. Это все мы поговорим и затронем в билде. Ляп. Вот еще ситуация. Вы дали рывок не под тем углом. Так что вы можете флешом переместить этот неправильный урок. В корм. Так что умеете пользоваться флешом, умеете делать то-то, умеете делать то-то. Вы играете на Яса, вы понимаете, вы играете на Ясу. Так что, опыт, опыт и наигранные катки. Против ботов и в Это А то сразу пойдете в ранкет и будете со счетом 0.20 бегать. У-ху-ху! Комбинации давать. Так что, боты. А, лучше всего вообще в тренировочке посидеть, комбинации поизучать, урон поизучать, но это вам уже будет к сведению. Потому что я эти все маленькие такие факты рассказываю, это не буду, с опытом. И тренировочка. Прислушайтесь к моим словам, идиоты. А тут 0.20. И маленький такой подвод итогов. о По флеше. Флэш надо использовать грамотно. Он позволяет вам выбрать правильную позицию, перепрыгнуть то-то, то-то. еще раз повторюсь опытом и наградных каток. Прежде чем мы начнем говорить про сборочку, нам надо упомянуть про одну часть его пассивочки, точнее про вторую, в которой сказано у Исула меньше критический урон, но с самого старта его больше, так что нужно меньше предметов. Надо поговорить про то, что надо на него всегда брать. Вариативность билда и рун 2, большего не надо. И с дополнительных навыков берете поджог, жопы и флэш, чтобы убежать сделать комбинацию. И с рун, вот такое. А жорчик завоеватель настакивается, вы можете очень много выносить до условного торнадо, ведь торнадо считается за базовую атаку. И стоите хочу вам сказать, если вы стоите против хорошего героя, как Ариану, который я ненавижу, Зикса, который тоже тварь, вы возьмете накопление, это даст вам макс сопротивления и физ сопротивления до 5 минуты, в принципе хорошо позволяет ставить лайн, а так, если нет, то Охотник Титан, дополнительные хп, выживаемость не будет лишним а тут КД, КД не может быть лишним. Теперь пора затронуть наш билдец, вариативность нашего билда 2, вот именно 2, не слушайте кто там говорит, там что-то мутит, выберете. Призрачный танцор, когда там очень много контроля и, и тому подобное. Когда вы купили призрачный танцор, делайте как я. просто Сейчас слушайте меня. Вы мантию от критов на 20%, потом грейдите ботиночки в вампиризм. После ботинок вы берете от уничтоженного короля лук, дающий вам 30% скорости атаки. То есть 30%. 30%. Потом уже дособираете киды, грейдите ботиночки, покупайте уничтоженного короля. И если там все еще много жира, не жира даже, а если вы грибаете, вы берете танец, да еще тоже вампирочку и хп -шки. Там уже реинкарнацию, которая позволит вам инкарнировать. Этот билд, направлен на то, что противника много контролем, еще раз повторюсь, и вы будете агребать. Так что нет. Нет, щиточек в выживаемости тут довольно много. Вторая вороативность билда, когда у вас очень жесткий буль вы берете заточку снотеки, которая разгоняет вашего героя до невеличайших масштабах. Ну, у вас будет не будет щиточка, не будет всей этой защитной фигни. Это вам надо, вот этот пример, покупать в том случае, когда у вас снульбун. Еще раз повторюсь. Ну, дальше по старинке. Берете мантию, грядите ботиночки. Покупайте лук, грейдите креточки, грейдите ботинки в нужный вам слот. Убийца короля, если вам все еще надо урон и вы хотите домашний, как конченный, собирайте копейцы. Нет, если вы нормальный человек, тайны смерти и реинкарнация. Вот эти билды надо вам запомнить, чтобы применять их в карточках. То, что люди говорят, собирают на нее и там... На замедление, это все параш. Сейчас будем говорить про стадию Лайнда. И что надо делать? Поехали! Убивать людей плохая привычка. Никак не могу бросить. Ну что ж, прикольный моментик вы увидели, точнее Пентаклип. Красиво, да, мощно, вообще сосно классно. Ну что ж, пока нам надо поговорить про стадию лайнинга, точнее, что на ней надо делать. Действие ваши на линии будет вставляться из вашего оппонента. На линии. Мать, если в и вообще очень жестким сленгом. ЕСУ является довольно хорошим дуэлентом со второго уровня. На первом уровне он так может немного похарасить, если противник дурачок и он слабее. Но ну, если вы стоите против такого героя, как Зикс, Ариан, который будет вас давить, вы будете стоять под тавором, и вы, скорее всего, огребете Если у вас плохой лесник, а вас плохой лесник, то это... Хасаги Репорт Лес. Ну а сейчас я вам покажу кратенькую табличку про ваши лайны. Не забывайте, что Яса может ходить на любой лайн, но лучше всего его видеть на, на миде, либо на соло-лайне против условного такого бойца, против которого вы можете выстрелить. Если кто-нибудь идет, забрал у вас отдай мит, отдай мид, я хочу, я на я сам рейнер», То придется идти на топ. Уж извините. Так что табличка сейчас будет. В таблице кратенько рассказывается про таких, ну, неприятных чемпионов, которые контрят вас в той или иной степени. Но все это зависит от скилла оппонента. Он может быть дебилом, который не сможет ничего сделать. Так что.. ясен красин, но не все герои, есть еще вот такие неприятные герои, как Фиора, там, если вам не хватает скилла, то для вас еще Кали, ну все, это максимально субъективно, это лично для меня, которые мне не нравится, и думаю, вам тоже, если вы ESO-мейнер, то что прислушайтесь, в чем они вас контрят, если вы еще начинающий герой, и почему нельзя их, точнее, лучше их остерегаться. Вы обсудили, комбинации обсудили, плохие и ни о чемные герои против вас обсудили. Теперь что надо? Ну, да. Действия по игре. Угу, Зарите. Вот вы, допустим, пошли в данной игре на медец. Ваши действия, правильно, вы идете на мед. Там вы стоите, бьете крюпочков, смотря, что у вас за оппонент. Либо чухайте под тавором, либо чухаете другого под тавора. Что? Правильно, еще к вам может выйти лестник. Несмотря как вражеский листик чистил свои кемпы, он может выйти с этих двух сторон. Если вы там не поставили вордов, то вы огребете в скорейшем случае, несмотря что это за листикеса, как мы там Вай, Камила, то вы огребете. Если откроем там грейвс, вы поставите стеночку и пошлите его в жопу и уйдете под тал. Угу. Это надо чухать. Ну, большинство ясно умирает потому, что они запушивают линию, вы должны грамотно понимать, как вам надо добивать крипочков. Не старайтесь именно бить крипочков, именно старайтесь их добивать, чтобы линия пушилась в вашу сторону. Из-за этого вражеский лесник не сможет хорошо подойти к вам, когда вы запушили вражескую линию, стоите у него под табором, и быстро вас не приходят. Знаете эти моменты, контролите эти моменты, так вырастет вас скилл игры и не только, может кто-нибудь еще вырастет. Действие по игре зависит от вашего лесника и вас в том числе. Если у вас лесник дурачок, и вы понимаете, что в эту игру сольёте, то можно сказать секретную технику, доступную только Хасаги как FF15 Repetless. Она обозначает то, что пусть враги закончат, и потому что вы сольёте эту игру, и вы не хотите играть. Так что в большинстве игр, даже почти во всех играх, Хасаги Repetless... Потому что листики идиоты, мешают, не гонгают, и все в этом духе. Если вы сами пошли в лес, не забывайте, можно зарепортить вражеского лестника. Так что когда вы уже прожжённый яса, смысл вашей игры составляет в репортов. Так что играйте ради репортов. Данные функции способны принимать яса только с седьмым рангом. На ясо меньшим рангом это не распространяется. Так что еще раз, линия ваша стоит, если вы стоите против какого-нибудь ниндзя. Что Яслоу говорит? Ниндзя. Как я их ненавижу. Полностью солидарен с твоими словами, товарищи. Большинство ниндзя, эти ваши кенины, зеды, это чмошные герои. Трёк кнопки и тому подобное. В яса вы Хасаги, вы выше этого. Так что вы должны крипов правильно, ждать до пятого уровня, убивать либо вражеского мидера, либо идти гангать правильно. Куда? На линию сбросшего кора, чтобы навязать файт на драконе. Выиграть его, либо отказать и получить тотальный контроль над этой картой. Но если у вас на драконе все хорошо, ваш корни фидит, как кончный дебил, и забираются драконы по кд, вы можете пойти на линию соло лайнера и тоже пытаться выиграть и снести там тавер. Либо снести тавер на меду, чтобы получить тоже контроль какой-никакой над картой. Ну в принципе максимально обобщенно я вам сказал, хорошие правила нормального мидера. Хорошие правила нормального митера, ну идеально. То, что вы должны стоять мид, правильно пушить линию, пока покатать, стягивать на драконов и помогать там, где нужен СУПЕР ЯСО. Угу. теперь разберем линию соло лайнер. По началу игры, куда вы пошли? Правильно, на соло лайнер, то бишь, линия барона. На линии барона стоят очень такие противные оппоненты, как Грагос, Джакс, Олаф. Почему? Объясно в табличке. Фиора, потому что у нее тоже иммунитет контроля. Там вы должны ставить аккуратненько, не пушить линию, подождать пока противник запушит линию, забирать крипов первым навыком, если противник умный и тоже не пушит линию, и вы должны всегда стягиваться на важные объекты. На дракона, на любой файт, когда вражеский слоуайн аквамид выстегнулись в массфайт и вытащили его. Очень хорошо. Да, вражеский соулайнер может вам снести тавер, ну не убили вашего кора, вы забрали объекты, получили тоже контроль над кардой, потом вернулись от дефа, либо пропушили, пошли еще ганганули, и все в этом духе. Ну это максимально пацаны, это все максимально субъективно. Не каждый будет так делать. Может у вас файты будут на миду там 5 человек, вот вы тоже будете растягиваться, это максимально субъективно и в каждой катке я рассказываю вам так, что то знаете, наброски, что как бы, можно вот так-то делать и так-то будет лучше. Так что я вам просто загоняю раз Но игры. что можно делать, как лучше делать, лучше аккуратничать там, то там, то там, то туда, там. Я-то сам являюсь топ-80 на Ясу. Понимаю, о чем я говорю. Пытаюсь научить юных ясу рейнеров, которые не будут видеть за счетом на 20. Знают топовые комбинации, знают, что куда подходить. И вообще, топовый пацан. Упражнение сказал, почти попрощался, но... Нет, сейчас мы разберем мои действия на линии и поиграем. Да и, конечно, в масфайтах. Причем мас файт на драконе, сразу подтягиваемся вдвоем, и я сразу же фокушу кора. Это первым делом, что надо делать. Убиваю кора. Файт уже автоматически выгон потому что у них не будет хватать ДПС. -а. Даже то, что вражеский мидер стянулся. Изи плюс файт, изи плюс объект. Мид против вокалия. Она сразу подставляется, мы даем ей кухона. Еще раз, она подставляется. Пытается ударять меня. Ну, все еще мы плюсим. Ударяемся, бьемся. Мы сильнее ее на начале, ведь она довольно глупая и неправильно вообще пользоваться своими навыками. Всегда немного прохорошиваем ее, если у нас есть возможность. Я вижу на карте, что наш лестник рядышком, так что я спокойно бычу и пушу линию. Все еще ударяю ее, забираю три почвы, Сейчас будет момент, чтобы ее переиграть. Она возле крипов, на крипов спокойно прохорошиваем ее. Оставляем всегда метку на противнике. Еще раз прохорошиваем ее. Подходит мастер, я отступаю. даю. Я... Идеально трону твоим ведь я вижу на карте. То что, подходит. Наш лесник. И лесник принимает выгодный файт. Акали пытается меня переграть через туман, у нее не хватает дамага, и все-таки кух в лицо, и она огребает. Минус вражеский мидер. Очень хорошо. В второй случай. Прохорошиваем ее, оставляем на ней метку, еще раз повторяю. Хорош через крипов и другими атаками. Ведь круговые атаки наносят больше. Подкидывание идеальный тайминг с пятым уровнем. И она еще раз отъезжает. Думает, она выживет. Но сейчас будет очень красивый момент. Она думает, что она выживет. Я даю торнадо, такие пытаюсь убить ее. И тут происходит такой момент, как. пеу Изи. Минус акали. Седьмой ранг. По-другому никак. Следующий момент. Понимаю, что я сильнее, я сразу агрессирую на нее. И хорошо всеми возможными способами. Понимаю, что у меня КД, и ты сейчас наткайся. Агрессирую на нее. Понимая то, что у меня есть призрачный танцор, я могу спокойно затанчить таверхит. Вот в щиточек, и он меня спасает. Они думают то, что они сейчас меня заберут, но я же умей. Ляп! Два им по торнадо. Минус и 30 умов. Следующий момент Внимание на карту моя команда подходит. А Кали будет наглеть, ведь она довольно глупая. Я понимаю то, что мы заберем ее без ульты и мне ульту тратить, нету никакого смысла. Чарм и Подходит их команда. Я оставлю бесполезную стенку, оставляю ульту и даю ульту мастерей. Итого мы забираем два кора за один мастфайт. Идеально, но ну, перфекто. Так что, каточки разобрали. Все, что я хотел, я сказал уже в видео. Это был полный гайд на Исула. Пока таких еще нету на ютубе по Wild Drift. Видео было создано для канала Слонга. Всем удачи, всем пока. Встань сторону силы. У нас есть печеньки.